Всем доброго дня, с вами самоостройщик Лёха. В предыдущей серии мы успешно спланировали место для парковки, выставили опоры для навеса и залили все бетоном. С фундаментом на этом закончили, теперь переходим к крыше-навесу. И тут я просто не могу не порекомендовать улучшенную версию трубогиба. Трубогиб Гипон ПРО. Принцип действия довольно простой. Есть центровой, это насадка на центральный вал. Он делает канавку на профиле раздавая правильное направление и куда складывается металл. Устанавливается центральный вал вместо до подшипников. Это как раз для работы с профилем 40 на 40, который как раз у меня. Также предусмотрен адаптер для дрели, чтобы ручную не крутить. Спойлер на будущее, я случайно сжег дрель, поэтому фрагменты из этого ролика я уже вырезал. Есть ограничительные кольца, но в базовой комплектации на валах стоят шайбы, вот как у меня тут. Если планируется работа с разным профилем, то кольца быстрее и удобнее переставлять, чем шайбы. А вот чтобы гнуть круглые трубы, нужен набор конусных роликов. Если предстоит погнуть трубу, я заодно это тоже покажу. Прошли инструкцию и в бой. Прикручиваем к большой, тяжелой, ровной поверхности и начинаем прокатывать. Дель, скажем так, мягко не смогла справиться и ушла на покой. Поэтому переходим на старый добрый ручной привод. На будущее я знаю, как эту конструкцию немножко улучшить. На будущее добавлю педальку, на которую будешь нажимать, и будет появиться в движение маленький мотор от стиральной машины. Потом поставлю редуктор сразу после адаптера на понижение. Тогда немножко, конечно, упадет скорость прокрутки профиля, зато дель будет чувствовать себя комфортно и прям как по маслу. Для удобства работы с трубогибом я его прикрутил на высокий строительный козел. На полу работать неудобно. И еще плюс подвал соседа, так как вдвоем намного подручнее. И работа закипела. По инструкции необходимо было поворачивать верхний вал не больше, чем на пол оборота. Если тяжело, то можно немножко даже поменьше. Можно, конечно, и побольше, но по личному опыту профиль так нехило начинало гнуть винтом. После двух сделанных дуг принцип работы стал понятен и работа стала намного легче. Также у трубогиба на самом валу стоит фиксатор, который помогает зафиксировать нужную глубину изгиба нашей конструкции, ну то есть дуги. Это нужно, чтобы все дуги получались абсолютно одинаковые. В общем, по итогу профиль 40 на 40 толщиной 2 мм трубогиб оселил в легкую и погнул так, как мне нужно. В дальнейшем я, конечно, мышконструкцию конструкцию улучшу для легкости работы. Ну и, конечно же, будут еще испытания как круглые трубы, так и, возможно, углов по 90 градусов. Ну а приобрести данный трубогиб можно по ссылочке в описании. Достаем все необходимое и начинаем собирать мужской конструктор. Да, кстати, именно на этом навесе я впервые испытал, обучился и вообще стал работать на полуавтомате. И, кстати, мне понравилось. Кому интересно подробнее узнать, как это все происходило, ролик есть на маленьком канале. Ферм будет выглядеть вот так, поэтому заготавливаю детали. Про это у меня, то есть ширина парковки 4 метра. Дуга сделана из целиковой 6-метровой трубы, осталось сделать лаги, которые будут над этой дугой крепиться в форме треугольника. Это будет также профильная труба 40 на 40 только уже всего лишь по 3 метра. Ну и не забыл наперить маленькие центральные подпорки, которые будут сдавать необходимый встум моих ферм. Поначалу, естественно, делаем одну максимально либо точную, либо максимально кривую ферму. Это будет у нас образец. И уже по ней в точь -в точь будем изготавливать все остальные. Поэтому, если первую заготовку мы сделали криво, то и остальные все точь-в-точь -точь, будут такие же кривые. Запилы делаем на глаз, без всяких тисков и станков. И вот тут самое интересное. Первое. Это дуги погнутые не точь-в-точь. -точь. И по некоторым погрешностям приходилось немного разгинать дуги обратно. Ну, то есть точность хромает плюс-минус 10 сантиметров. Второе. Варить одну сторону сразу нельзя, так как ферма начинает выворачивать и скривлять. Поэтому необходимо сначала нажить одну сторону, потом ферму перевернуть и нажить вторую сторону. Только после этого начинать обваривать. А это время. Третье. Собирать что-то неровное на неровной поверхности в конце ровность не получится. Поэтому желательно бы иметь какие-то упоры. Ну, то есть, либо козлики на одной высоте под заготовку, либо большой разделочный стол, на котором можно будет варить, который будет ровно. Если у вас всего этого нет, то всегда можно соправить с помощью кувалды. Ну и в-четвертых, даже если я все отпиливал идеально ровно, то все равно идеальные стыки были редкость. Почему? Ну, потому что дуга все-таки хоть чуть-чуть, особенно в самом конце дуги, хоть немножко, но пошла винтом. Поэтому, опять же, с помощью старой доброй кувалды мы дорабатываем эти стыки до идеала. После прихваток, рихтовки кувалды и идеальной подгонки в конце уже можно было нормально все это проварить. Я решил перетащить все фермы в мастерскую и уже доделывать распорки там, которые в принципе на как-то конструктив, ну, то есть форму и плоскость уже не влияют, это чисто подпорки для усиления наших ферм. Ну и уже в мастерской, где ничего не дует, не капает, я мог поработать в удовольствие и красиво все это поснимать. Вот так потихоньку, чисто на сварку всех шести ферм у меня ушло около 20 человеко-часов. Чтобы не сойти с ума, я даже снимал некоторые индийские трюки. Помимо основной работы по фермам, я еще подметил для себя несколько интересных моментов. Во-первых, по автоматам работа с тонким металлом намного удобнее и быстрее. Во-вторых, при одинаковой стоимости электродов и проволоки, выигрывает проволока. ее хватает в два раза дольше, а это экономия. Третье. В мастерской обязательно нужна вытяжка. При сварочных работах становится просто вообще нечем дышать. Я думаю, в кадре вы это уже заметили. Четвертое. Мастерская 4 на 4 Для работ с габаритными изделиями крайне мала. Ну и пятое. В отличие от глиняных работ, при сварочных работах замерзаешь очень быстро потому что практически не двигаешься. Поэтому перекур я делал довольно-таки часто, каждые два часа. Заодно, пока был перекур, я еще и проветривал мастерскую.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 Закончил варить все шесть ферм, и перед тем как их монтировать, прошел с ка кругом для очистки от ржавчины. И да, пробовал ваш прославленный коралловый диск, и знаете, что я обнаружил? Что коралловый диск за 400 рублей хватает на две фермы, а лепесткового круга за 100 рублей хватает на одну ферму. Вывод, за 400 рублей покупаем 4 лепестковых круга, и делаем в два раза больше ферм, чем одним коралловым. А если взять лепестковые круги еще и на авито, то мы еще больше в плюсе. Эх! Экономия. Так, я бедный и безработный, у меня куча свободного времени, я могу работать в любое время. А вот соседи все заняты, потому что ходят на работу. Поэтому пришлось ловить их уже после работы. И помните, ночной монтаж это самый веселый. Точнее весело станет утром, когда при свете дня вы увидите свой шедевр, который натворили ночью. Но я тоже на опаде, поэтому как был ночной кошмар, так он днем остался. После закрепления ферм я уже сделал себе обрешетку, чтобы ветер не раскачивал мои фермы. В будущем там уже будет лежать профнастил. Поликарбонат даже не рассматривал вообще в принципе. Ну и стал продумать следующий шаг. Так как думать после того, как будет сделана полностью вся крыша, уже поздно. А речь идет именно о электрике, проводах, закладных, ну и всякой вот этой мелочевке. В общем, по итогу получилось намного лучше, чем я себе представлял это на картинке. Ну, финал вы в последней части, которую постараюсь сделать до конца этого года. Ну а пока давайте, не болейте, не скучайте. С вами был Леха.